Добрый вечер, дорогие друзья, всем привет из Анталии, с годовщины компании Изи Бизи. И сегодня у нас очень интересное интервью, я его беру у Заура, я его не видела, наверное, два или три года, и сегодня на семинаре мы здесь встретились. Заур, скажи, пожалуйста, вообще, я сегодня увидела тебя здесь и была очень удивлена, Потому что я знаю, что у тебя есть какой-то свой бизнес. Почему изи -бизи? А, Друзья, всем привет. А, спасибо, Яну, что дала мне слово. А, изи-бизи для меня это вкратце слово из пяти букв. Это семья. Это чувствуется. Это семья. Почему? Потому что а, до изи-бизи у нас было очень много проектов но uh, Изи Бизи нас воплотила, соединила еще больше. Uh, и я очень рад, что и благодарен Сергею Тишко, Я благодарен uh, лидерам, uh, я благодарен Руслану, Анару, Севари, тебе. Почему? Потому что мы одна семья. Я uh, просто uh, хочу тем э, дистрибьюторам, которые будут смотреть, э, пожелать, чтобы они учились, потому что у нас очень хорошие лидеры и действовали. Это очень важно. И э, не забывайте, что вы находитесь в семье, а в семье всегда есть успех, если вы в семье находитесь. Поэтому вы на правильном пути. Я вам желаю удачи и идите вперед. Скажи, пожалуйста, а вот изи-бизи, что больше тебя привлекло, допустим, образование? Или, вот, допустим, как до этого говорил э, Камиля Ленар, крипто канон. Я, конечно же, пользуюсь криптоноидом и очень доволен. И мои партнеры все пользуются криптоноидом. И, естественно, образование играет очень огромную роль. И в дальнейшем, я надеюсь, будут очень много э, продуктов в маркетплейсе, чем мы будем пользоваться. А у вас сколько сейчас преподавателей на, на, на турецком? Вообще-то ты из Баку. Да-да-да. Ты работаешь больше э, у себя, да? Да, я работаю у себя. Но у меня есть пару партнеров в Иране уже, ага. в Грузии, в Турции И у себя в А в Грузии до да, то? Нет, нет, а, нет. Другая, да, да, Хорошо. Да. Какие планы на ближайшее время? Во-первых, ближайшее время это закрыть следующий статус. Как это какой? два следующих статуса. Да. Это гол. Давай уже до бриллианта. Да, <laughs> да. Ближайший статус вот этот. А да. Ну, естественно, я очень рад, что у меня такой спонсор как такой друг как Анар потому что э, мы друг другу помогаем и несмотря на время потому что у нас разница с Турцией есть я могу в любое время писать они мне никогда не отвечают поэтому это изи-бизи хорошо что мы пожелаем тем партнерам слушателям которые будут смотреть наше видео если они еще не вызибизи и не понимают что это такое я просто рекомендую э, просто начать. Э, ну, начните с малого. Начните с малого, делайте шаги. Э, пусть этот э, ролик, э, он с вас, вас мотивирует на некоторые шаги. И э, просто верьте в проект. Это очень важно. И идите вперед. Спасибо большое за прекрасное интервью. Друзья, ну что... Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, смотрите это видео. Пока!